Всем привет, всем привет, ребята, и сегодня я поиграю, ребята, в SkyWars, на северах Hypixel, и, ребята, в принципе, окей. Давайте сразу же начнем и, в принципе, ребята, погнали. В принципе, ребята, окей, у меня разоцветная клетка, да, как бы я ее купил за 100 тысяч токенов, да. Это достаточно много, да, я копил, не знаю, где-то, может быть, неделю, может быть, несколько недель я... На самом деле не помню, но, по-моему, недели две или даже три я копил. И, в принципе, окей, я накопил. И, ребята, э, как бы, э, давайте сразу построимся. Я сейчас играю, скорее, соло insane мод да? Так, вот, каким-то образом выживаю, окей. Так, этот чувак не успел. Окей, в принципе, иду. Э -э, и, в принципе, ребята, сейчас буду лутать с другим. Первый ролик, ребята, на не зашел вообще никак, и типа всего лишь. Но зато мне зашел Bedwars, да. Поэтому следующий ролик будет Bedwars, да. Скорее всего. Или какой-нибудь новый мини-жим. Так, опа, его убили. Гусно. Ха, а ты а ты так не ожидал, да? Вот такого поворота событий, да? Ой, что-то виснет мне все. Так, всё, я его сейчас, ребята, попытаюсь завонить. Да, и пицу, ребята, я его валю. Так. Так вот, у меня он внизу, да? Я как бы не против, окей. Давай мы вот так вот сделаем, вот это сломаем. Да. И вот таким вот образом пойдем к тебе. Я понял, он меня обманул. Я побежал наверх. Здорово. Что-то было, я не понял вообще капец. Куда? Э, давай, вот. Я его. Ба, я умер, окей, в принципе. Ну, я выиграл, да, но я, в принципе, погибаю. Окей, в принципе. Я умер, ну, погиб, но ну, окей, в принципе, ребята, идем к следующему раунду. Ну что ж, ребята, в принципе, надеюсь, этот Skywass, он реально наберет нормальных просмотров. Э, я теперь понял, то есть я, наверное, переименую видео первое, да? И назову его первое видео, да. Потому что, когда я назвал первое видео э, на своем самом первом канале, то как бы сразу, ребята, э, как бы... Он, ну, не сразу, но он, ребята, набрал вроде бы всего лишь 100 просмотров. Да он, ладно. Э, набрал много лайков, 12, да, я знаю, что это мало, но я набрал всего лишь 20 подписчиков, поэтому я думаю, для... Такой маленький аудитории достаточно много. Я не знаю, как я этого чувака убил. В принципе, окей. Сейчас мы его попробуем вот так вот. все сделать осторожненько. Давай, давай. Все, я его вольнул. Так. Здрасте. Сразу немножко комблю. А, ну я понял. Что-то хотят сделать? Ну ладно. В, принципе, в любом случае убил. И блоки есть. Окей. Okay. Uh, у меня три кила. Uh, uh, да, килл эффект у меня пятинюшки. Пятинюшки, да. печенюшки да. Uh, uh, uh, я решил взять, да. Ну, что-то мне не очень нравится. Поэтому будет другой, как бы, хорошо. Мне есть 5 пелов. И сразу, ребята, иду этих чуваков убивать. Все, побежал. Uh, здрасте. Блин, давай, давай, Как он появился в банке Хайпикселя? в принципе, ребята, мы тащим эту игру. И у в следующей игре. На самом деле я думал, что вы с легкостью убьете 5 лайков на первом ролике. Но, ребята, так не получилось, да. Я знаю то, что это не должно происходить в первые дни, но как бы.. Там я, на принципе, просмотр, все остальные больше набивают, да, то есть этот ролик вообще никто даже не посмотрел, да, то есть как-то так, в принципе, э, ладно, я как бы сейчас иду и, ребята, э, построюсь. Я м -м, надеюсь то, что как бы, скоро у меня уже будет снова 20 подписчиков, у меня будут смотреть хотя бы какие-то люди, и, все будет... Как надо. Ну и конечно я добиться хочу 100 потом 200 300, да. Ээ, ну в принципе мне больше как бы и не надо. мне нужна просто чтобы меня хотя бы кто-то смотрел и в принципе ладно. Ээ, как видите я над каждым роликом все больше и больше пытаюсь делать монтажа. Ээ, то есть кто не смотрел последний ролик посмотрите там реально много интересного монтажа. Там всякие... Моменты смешные, может быть даже момент будет смешной какой-нибудь. Не знаю. Ну, в принципе, окей. Ролик мне понравился, то есть, который я сам сделал, да. Ну, я, я на, над ним постарался. В принципе, вижу этого чувака. Сразу же мы его убиваем с двух ударов из-за силы. И побеждаем, ребята. И, в принципе, всё. В принципе, ребята, на этом всё, Да, в принципе, подписывайтесь на канал. Для меня вот эти три катки были достаточно легкие. Да, может быть, они не были такие достаточно эпичные, но, в принципе, ребята, да, э, давайте этот ролик набьет и лайка и как бы выйдет SkyWars, да, э, и, думаю, если я назову свой первый ролик, первое видео как раз, да, ну, первое видео, да, э, то он начнет. Набираться по чуть-чуть, медленно, но будет подниматься. Как бы да. Э, все, ребята. Всем спасибо, ребят, за просмотр. Подписывайтесь на канал. Э, ставьте лайки. все Да. Три лайка. Новый сковяз выходит. Да. все Всем спасибо, ребята. Пока-пока. Я, в принципе, буду скоро снимать карту. Все. Всем спасибо. Пока-пока, ребят.